Здорово. С момента последней проверки администрации прошло уже больше месяца и вы наверное справедливо задаетесь вопросом а что же такого изменилось, что ты не проверяешь больше администрацию? Потому что ни один вменяемый человек не поверит в то, что в грис моде перевелись конченые глупые администраторы. А зрители в принципе будут в шоке, потому что они уже привыкли видеть эту рубрику как словесное выбивание зубов и опускание в чан с дерьмом каждого из героев выпуска. Я записываю эту дорожку только на самой начальной стадии монтажа и я не знаю сколько будет длиться этот ролик. Обычно у меня ролик такой длится около 20 или 27 минут, но причина в том, что эти постоянные остановки, постоянное объяснение чего-либо, я должен постоянно вам объяснять, почему я так или так считаю, почему я так или так делаю в конкретном моменте ролика. Не потому, что вы не догоняете, не потому, что у меня какой-то отдельный тип мышления, просто бывают такие моменты, когда кто-то либо со мной не согласен, либо ситуация противоречива, очень-очень уж спорная. 15 выпуск к тому пример. Люди там буквально разделились на два лагеря. Первая часть, она защищает донатеров потому что за ними не нужно так ухлёстывать ведь они заплатили отдали деньги за эту функцию чтобы иногда помогать серваку а другая же часть считает что все же за буржуазией нужно приглядывать и именно поэтому эта часть выйдет такой же как и все остальные многократные остановки паузы долгие объяснения чтобы вы максимально нормально меня поняли и не начали поливать говном чисто потому что у нас мнения расходятся это 16 проверка администрации на моем сервере Бебраград. IP, группу и ссылку на то чтобы подать заявку Оставлю в описании под этим видео. Заходи. Ого, ого, ого. 901 го го Он стоит смотрит. Это, это, Правда, да? Он убил мента?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 это бандит, сразу понятно. Вот он, вот он улов пошел. Идет перестрелка, он еще хочет успеть ограбить. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Я маньяком стал. Да ну нахер. Серия убийств. баный четверка, как ты Минус? набираешь 40 с хером килов? Я не понимаю вообще. Чего ты меня доебали? Да <свист> Какой похиль! Ты че, блядь? Че, блядь? Кого ты нах послал, идиотина? Чё там сказал? <свист> Что слышал? <свист> Чуть блядь слепой совсем? <свист> Нихуя. <свист> Что ты Нихуя. Тебе. Он ебать вообще великий слепой, блядь! Он, то есть, зашел ко мне на балкон, чтобы меня где-то выстегнуть. проходит просто мимо меня и садится, ждет, блядь! Есть дело. Чел на вышке. Блин, это классно. Я даже не нарушаю правил, как я понял. На крыше я могу убивать, но не так, что Прям супер палевно, я могу, ну, чилить тупо за маньяка. Это офигенно, мне нравится. Ситуация немного запутанная, он все время играл за маньяка, у которого над головой писалось то, что он маньяк, но у нас еще есть такая система, которая рандомно может лотерейно выдать тебе маньяка, и ты не будешь подписан как маньяк, и никто не будет этого знать. Этот же чел юзает оружие на такой профессии, которая запрещает это делать, можно на ней юзать только то оружие, с которым ты заспавнился, а в этом случае это как раз кунай, на котором я прыгал. И тут вырисовывается два исхода, первый, он будучи маньяком, провоцирует человека на пвп в общественном месте, что в принципе маньяку противопоказано, второй для него тоже ничем не лучше. Он, будучи профессией цыгана, она так и называется, да, ребят, не смейтесь. Нарушает правила нонарпегана, которая запрещает ему носить оружие, которое ему не выдавалось при спавне. После этого я завожу беседу с ним в Лооке, и с ним разговариваю на этот счет, кто он вообще такой, что он делает. Он маньяк или же цыган, который нарушил нонарпеган? Мне важно было это узнать. Лаок, ты маньяк. Нет. Лаок, ты маньяк А че калаш юзаешь? Че? Такой вы наблюдательный, смотрел? Че? Какой ты наблюдательный? Так я сидел, смотрел <плыв> Садиться будем? Че будем? А, меня... а это было самая защита Садиться будем? Куда? По какой причине? Причина? Че причина? <плыв> Как вы могли заметить, я использовал лог-чат. Это чат, который, ну, предназначен для того, чтобы связываться с неподалеку стоящими от вас игроками за пределами РП-процесса. То есть, вы можете там обсуждать абсолютно все, что угодно. И я задал то, что меня интересует. Он ответил, мол, он не маньяк, значит, он нарушил правила нон рп Далее проходит 5,5 минут с момента его бана. На серваке помимо него был еще другой администратор Плизер. Он страдал херней в ТЦ и вообще, в принципе, не смотрел на жалобы. Но она висела. И висела как раз на меня от того чела, который я забанил. И тут происходит вот это: разбор жалобы на самого себя. Привет. Слушай, у тебя файбан. Ты меня забанил по причине поган Но маньяк тут можешь носить. Любое оружие. У меня по рулетке выпало маньяк. Я сейчас не являюсь. И когда ты меня за Нонохпаган забанил. Я тоже маньяком был. То есть я в Ты только что говорил, что не маньяк. <звы> Нет, я маньяк. С одной стороны, ситуация немного странная, согласитесь. Но с другой стороны, ну что бы я сделал такого с ним в рамках РП, если бы он реально сказал, кто он такой по профессии. Я не просто так начал беседу именно в лог чате Это не игровой чат, который не относится к РП-процессу. Ты только что сказал, что не маньяк, когда я в ЛАОС спросил. Подчеркнуть момент, я сказал, что ты наблюдательный я с калашумом видел и, и и что если я за цыганами использую калаш то и о том что у нас недавно была спорка по поводу маньяка я знаю, что маньяк все еще плюс использовал калаш я в самозащит пару сек или я дебил или мне чудится и все это ну в одном я дебил и мне чудится но он сказал что он не маньяк я у тебя спросил маньяк ты или нет ты сказал нет. Ну а как же это админ скайп перепроверить? Ну, если я сказал, то ну, ладно, я отвечать не буду. есть сказал, допустим. А я сейчас чекну Демку. Вот это интересно, он свой ЖБ, блядь. Это что за блядь? Прикл... Это типа топ админ так может или да. что? А у вас админы могут на, на себя встал. ЖБ разбирать? А, я на тебя ЖБ подал. Плюс там же такой да, модератор, вот Так я правильно. Так правильно. Позвольте это. Да. Ты подал, и ты О! ее разбираешь. Подожди, дай минуточку, я сейчас. Посмотри, может. Дай ей будто, дай нарушу. Это можно так или нет? Че ты за хуйня? Все понимаю. Но это что-то с чем-то. А такая я тут. Ты мне сказал. Не понял. Что не маньяк? Мне просто странно, что ты не перепроверил. То есть, по идее, смотри, маньяк выпадает на человека, это один на миллион, что ему выпадет маньяк. И смысл мне трепать, что я маньяк. Что потом за мной вот, например, человек увяжется за мной и начинает бегать и тупо в ход. Прекрасно нет, на меня Смысл мне то, что я маньяк. Тебе в ЛАОК вопрос задали, а не в РП. А, ну, Разница-то в чем есть, в принципе, что в ЛАОК мне его зададут и будут за мной бегать. Что мне его в РП зададут и будут за мной бегать. Перемотайте еще раз назад и посмотрите. Я бегал за ним, когда узнал то, что он там не маньяк или же маньяк. Нет, я ничего не делал в РП процессе. Я просто его наказал за его нарушение в соответствии с его объяснениями, за кого он конкретно играет. Разница в том, что я не просто так спросил в ЛАОК, ну, а ты я. же два раза подтвердил, что ты не маньяк. сел в Джайл, подал Эх. ЖБ. Ну, значит, я дурачок. И ты на себя же разбираешь ее. Значит, я все-таки дурачок и не понял, к чему этот вопрос. Я бы сейчас уйду тогда. А ты что думаешь, на ретюрне это закончится? Если вы хотите меня снимать, снимайте, пожалуйста, извините, мой косяк. Да нет, я снимать не буду. У тебя по нарушению на разбор жалоб, что полагается? Я сейчас чек. А, да? Сейчас... А, я... да, да, да, я слышу. А, смотри. И давай ты, 4. я не намного старше тебя Так, жалобы Запрещает принимать жалобы на себя Жалоба разрешается разбирать лишь в нон-РП Профеты, за гражданского взял Стой, подожди а, Позвольте отметить, что я являюсь высшим администратором То есть я могу разбирать в А, я вижу, исключение высшей администрации Ты можешь разбирать mm. жалобы на себя? А Тут, скорее всего, все-таки Недоработка данного правила И сам будет являться если на сервере не имеется админа, разбирающего жалобы, вы обязаны взять нон-РП профу и начать разбирать. На сервере О, нет жизнь, админа? Ну, сер... заметьте, сейчас стоит модератор, и он разбирает ЖБ с челиком вот там. Но есть еще администратор, близер. Страдает херня, очень, грубо говоря. А ты топ-админ не можешь на него повлиять? А, я отвечаю за ивентиров. На это влияют реалы и ставки. Топ администратор. Ты топ-админ у нас? Да. Запрещается разбирать жалобы при наличии других администраторов. У тебя право на наказание администратора, опера, ивентера, и, и Модер. Ты четыре группы можешь захватывать спокойно. Тэппай Близера сейчас. Слышу. У меня жалоба. А что? А, я не увидел жалобы. У меня? На меня? Ты не работаешь. Извините, я был занят, у меня поманилось слишком на казино. Чем? Прошу прощения. Это ебать весело, что ли? Думает это весело? Потому что Он умеет право... My, Слышишь, Мы лодырь ебаный. Кстати, стой, Я это... лодырь. Я работаю днем и ночью. Сейчас я отдохнул чуть, потому что я с утра играю. И работал очень много. Я также с ивентами помогал. В чем проблема? Эл, ты ебанил. Ну, сейчас да, Пока я... тебя не типнули. Я не заметил жалобы, я за это извинился. Жалобы висели. Даже когда он подал ЖБ, тоже осталось. не заметил. Ну, он администратор, он мог сам жжать Он не может разбирать ЖБ, если есть админы Тем более на себя Нет, я не про то, что ЖБ разбирать А то, что если он видел нарушение А он ты не... администратор. Нарушения не было Он ну ждал админа Я извинился, админа. я не заметил а, Смотри, а ты видел, как на меня нападал человек тот? Нет, у тебя выговор. Ты посреди Я разборок берешь, так, а, ты посреди пишешь администратору, думая, что это модер не увидит. Нормально ли у человека, кто подал жалобы на тебя IQ? Взять. Да. да, тут мяшкурское мое поведение. Да, это не, не скотское поведение, это просто одна такая нормальная возможность да, взять раскрутить, Этот момент просто взять, включить нахуй войс и раскрутить так, что ты человека оскорбляешь. Но потому что ты сидел в казике и страдал, опять же, человек получил выговор, то пад. Да, как итог, он получает выговор и задание, чтобы он всю неделю проработал, разбирал жалобы, помогал игрокам, ну и все в общем-то такое. А почему же не снятие, почему же не наказание такое пожестче, пермач? Об этом поподробнее чуть позже. Я тебе не говорю бросай э, там все дела, вам... как-то а, от реал лайфа отказывайся. Нет. Просто он у нас не... такой был я чел, его можно сказать в курсе с админки. А, я не знаю, он душевно больной какой-то. Вот у него жопа сгорела, от того что его сняли, он на и забил полностью, чтобы просто админить и все. И типа, по то он админит, но он неадекватный. Есть, возможность, зашел, по админил, естественно, чуть-чуть поиграл админил вышел, все Я тебе не говорю, бросай я дела тебе... из жизни свои там, Дела из жизни Где ты еще учишься, чтобы сидеть на серваке в Грисмоде. В этом фрагменте я более-менее дружелюбно Рассказываю человеку о том, что Если вот ты сейчас будешь начинать Сидеть вот это вот 24 на 7 Чтобы отработать свой выговор это ни к чему хорошему не приведет, потому что у нас реально был такой человек, который был неадекватный. Он орал после того, как его сняли. В любом случае, того, что он там типа наделал, натворил, в принципе, не особо-то и много, он просто разобрал жалобы на себя в ночное время, когда администраторов было не совсем уж и много, а другой администратор просто сидел по РП в казике, ну вот такие вот дела. В общем, на тот момент, 17 января, он выговор получил и пошел его отрабатывать всю следующую неделю, и все вроде бы окей, но совсем недавно мне пришла жалоба опять на него за его поведение. По с данным он тупо разводил клаунаду на разборках, которые к нему никак не относятся. 1.20. Нет, 1.29. Вроде сейчас я точно тебе скажу, погоди, прям секунду. Это провокация. провокация. 1.29. Ага, вот она. Ну, ладно, я, я скину. Почему ты на мне выбрасываешь свою злость? Я на тебе не выбрасываю злость. У меня причина то, что ты или был фрикил, или у тебя заказ был заказ. Был. Я хочу удостовериться, что админ подтвердит, что у тебя был на меня заказ. Тогда проблем на тебя никаких. А можно что заказы посмотреть в влог уже, да? Ты можешь съебаться отсюда нахуй, Нет. потому что разборка проходит, а ты отвлекаешь. Ну и плюс такая ситуация, которая я не знаю подвязать какое нарушение. Нужно ли подвязывать вообще? В общем, рассказываю суть, он летает за какую-то РП-профессию, но не участвует в РП-процессе, но по правилам это разрешено его званию, но его человек просит то, что вот да я на тебя заказ выполню, дальше летай сколько хочешь. Он говорит, типа, не, не мои проблемы, типа, нет, не дам, все, и полетел дальше. ЛАОК ПЖПЖПЖП. ЛАОК ЗАКАЗ. ЛАОК ЗАКАЗ. ЛАОК ЗАКАЗ. Лаок, можно убить? Какое-то слишком странное поведение для топ-администратора. А топ-администратор, чтобы вы понимали, это самое-самое почти высокое звание на нашем серваке, выше только куратор, ну и естественно создатели. До того, как мне прислали эту инфу, я реально сидел и думал, то что он уже исправился с момента той ситуации с разбором на себя ЖБ и уже нормально себя ведет. Как оказалось, нет. Я решил снова зайти, как говорится, Эбельки Расказамбусы. Расказамбусы Эбелькамбусы. Итак, я зашел на Боброград. Нашел я... Ух ты. Ха, прикол. Прям тут на полу ствол валялся. Я зашел на сервак... В поисках администратора, который как раз таки и нарушает правила админобус и просто себя неуважительно ведет по отношению к другим игрокам. Но в то же время ко мне он относится вполне себе лояльно, всегда более-менее культурно общается, будь это какая-то там ситуация или же разборка с администрацией, почти всегда он адекватен. Но в данный момент он играет за маньяка. Сука, да я в жизни не поверю, то, что этот чел, который достал трубу прямо передо мной, просто подошел поздороваться с трубой в руках, блядь. Ну господи, если будете его защищать, то я не знаю, что уже вам сказать. Да иди ты нахер. Ага, первый готов. А кто это? А кого я убил? А я не знаю, кого я убил вообще. Но это был маньяк, очевидно. Господи, боже мой. Если до меня кто не докопается, то что, за что я кого-то... Будто... <связать> Дальше я около 10 минут просто играю на серваке, ставлю маньяки, ну или что-то в таком духе. На скрине видно то, что это проходило около 10 минут до того, как меня тэпнули на жалобу. На жалобе я начинаю аргументировать свое поведение тем, то, что я могу быть потенциальной жертвой маньяка, поскольку я останусь свидетелем. Ну, типа, я это наблюдал. Если он кого-то бы убил в этот момент, то я бы был свидетелем его убийства, ему нужно было бы по правилам меня убрать, но я, естественно, заранее все предусмотрел и сам его забрал. И только скажите, что вы не сделали бы также. же. Ну окей, разборка с админом это еще не самое интересное... Начинается все с того момента, как на разборку заявляется топ-администратор. И он не просто рядом пролетел или же рядом ходил чем-то, занимался своим-то каким делом. Нет, он намеренно мешал и отвлекал от разборки, нарушал правила помеха разборкам уже в который раз. Первый раз или даже не первый раз было на демо, которое показал ранее от игрока. Уже в этот раз он нарушает здесь. И самое интересное, то что пока я его просил через текстовый чат, он в принципе хуй класть хотел на мои просьбы, чтобы он прекратил это делать. Я реально не понимаю, как работает такая схема, когда ты включаешь войсы. И начинают слушать просто что ты говоришь когда ты пишешь через тексты даже с говорилкой им просто похуй я тут так ты мог полицейскому сказать чтобы они выполнили твою работу даже гражданин будет да их угроза, не было ты, рядом ну и угроза твоей жизни тоже нет, а у меня есть оружие В чем претензия? я не могу понять, я увидел маньяка и убил его, в чем проблема? Диабло, у него есть нарушение? Даже? А, да, За то, что я он, не видел? Ну, ЛОГОС Спорно пока что Типа убийство, ну убийство причина того, что он маньяк ЛОГОС Ну он не знал этого БЛЯТЬ СЕБЕ отсюда Он просто видел, что отсюда. ты какого-то напал ЛОГОС Шо он, блядь, ну, делает? с его стороны напал на кого-то ЛОГОС мы что делать нехуй. Я говорю о том, что если бы я допустил убийство маньяка, Слушай, ну то я бы был свидом. Ты мог убить не только маньяка, И меня но... бы убили. Нет, у него было бы нарушение за маньяка, он стал свидетелем. Ты читаешь, что я говорю? а да. да мне похуй. Я жить хочу ПРП. Блять, он он конченый или что? Что он делает нахуй? Уйди нахуй, не мешай. Фу. Ему. Что он, блядь, делает? Что это за придурок, сука, господи? Пиздец, я не могу, блядь, мне нужно войск включить срочно, сука. Лаок, давайте ограбим Я а хотел миг. жить, и поэтому заранее... Съебись защищу... нахуй отсюда, что ты мешаешь Иди на разборках, блядь? Понял. Ну, по сути, у тебя уже даже адекватная причина убийства. Прикол в том, то, что вот этот модератор всю разборку не мог принять мою причину убийства как адекватную до тех пор, пока я не включил войск. Вот это кайф, да? Я даже не знаю, уже назвать это нарушением или нет. Это ты как, понял? Извините, что отвлекаю. Нихуя я на тебя жалобу напишу, ты заебал уже. Я пытаюсь им объяснять, почему я просто так не убил человека. У меня была причина, а ты начинаешь тут хуйней страдать. Ты, блядь, кто? Клоун? Груди нахуй отсюда, либо ты ему наказание дай за помеху разборкам. Ну... А как мне еще надо было ему объяснить, что он делает херню? Как мне еще надо было до него донести, понятно, что топ-администратор так себя точно не ведет. Как в первом случае, когда я ему адекватно, нормально, культурно объяснял, в чем он был неправ, в чем он проебался, это в принципе особо, знаете, ну не помогло, судя по тому, что он делает сейчас. Ну вот чисто сравните, перемотайте назад, посмотрите, как я с ним разговаривал там и как сейчас. Если так. А можно твою версию еще послушать. Я просто тут не был. О, я ему должен версию объяснять. А тебя тут быть вообще не должно. Ну, можно ему находиться здесь. Не, ну если данный администратор зато... Я, я не с, с тобой говорю. говорю. Господи, как они взаимались. сколько они могут я эту могу хуйню разбирать, не блядь? А ты только передо мной извиняешься, что ли? Или так перед всеми? Нет. Нет? Я Поэтому... думаю... И перед вами. Но чел, вот, который просил тебя, например, сетнуть или же сделать быстренько, убрать бессмертие, чтобы заказ на тебя выполнить, ты ему помнишь, что ответил? И в каком ты вообще, в каком положении был, в какой профессии? Да, тут по разборкам так, на людей были читы, я просто не открывал. Ну. Челю я дал заказ выполнить как бы немножко он не успел. Ты написал ему что, ты помнишь, нет? Говоришь, мне пох, твои проблемы, нет, нельзя и Тем более ну, ты был не в профе персонала, понимаю, а ты в профе взять? ватника летал, насколько я понимаю нервничаю и уже просто он еще и флудит Ну, и? То бишь я потом, ну, потом и... он меня А то, что ты там, дуркуешь то, на то, жалобах то, чужих, то, это, то, это то. тоже нервы? Это то, то, то, то, что то, что ты дуркуешь на жалобах, страдаешь хуйней, это тоже нервы какие-то или что? У тебя нервный тик? Что у врача О, давно сейчас, был? Сейчас, в данный момент, именно я вижу там под. я хотел ивент сделать и выбрать а Ну, ивент, окей, okay, дальше. А почему ты на другие жалобы-то прилетаешь придел, и да? начинаешь мешать? Что, забыл, что ты делал сейчас на жалобе? А, данный... а, это, да. ну, ты прилетел, начал просто перед носом <с> маячить, потом спамить звуком гравипушки, это ебнутый. Тебе делать нечего, совсем взял бы, пошел ивент доделал свой. Ты стоишь, машешь куском радио, потом мешаешься перед лицом, и за тебя нихуя не слышно. Ты отвлекаешь от разборок. Я говорю, тебе делать нехуй, что ли, на сервере? Кроме как Этим заниматься. Тут да, у меня все-таки есть косяк. А то, что я играю пушкой. Это, я да учу, не косяк, я, я, вот, я не тебе слушаю. один раз дал тогда. Не предупреждение или же как это называется? И Может, ты за вы... да. ты выговор это... этот за баллы снял, ты не помнишь? И после этого я тебе еще сказал, то что ты будешь отрабатывать. Нет, ты отработал, правильно? Да. Ну, а что а, теперь снял, опять время за... расслабляться, хуйней страдать? Я не могу понять. Это ты каждый раз вот так вот будешь делать? Нет. А, тебе типа смешно, ну, окей. Ты бишь, я просто хотел по сути привлечь ваше внимание, чтобы... Это спросить или отодвинуть вас, чтобы я вот тут не мешался на нас. Так много напрямую ну, да, с вами, что мы пошли, я бы их отнес. У вас вот сюда бы надо... Это конструктивная ситуация тоже. Ну, ты начал вставлять свое мнение какое-то. Тебя никто не просил, ты сам прилетел. Можно было бы просто взять, прилететь. Сказать, ребята, стоп, отойдите в другую сторону куда-нибудь. Нет, ты начал, блять, маячить. Ну, когда ты хочешь кого-то о чем-то попросить, ты, наверное, это сразу делаешь, а не вот так вот. вот так, а вот там ничего такого не было. Это обычно админская, админская жалоба, которую разбирают. Там не решается судьба сервака какого-то или же человека насчет бана перманентного и закрытия доступа, к примеру, к набору в админы. Нет, ты просто прилетел, начал страдать хуйней показательно. У меня демка здесь ты тоже на другой жалобе, тоже страдал хуйней. Пока на тебя так же как и я аналогично чел не наорал и не укрыл хуями типа тебе реально через пиздюли словесные доходит информация или что Нет. ну так а какого ты хуя начинаешь из себя клоуна делать не я первый раз с разбором своей жалобы подумал ну окей бывает хорошо выговор тогда дам человеку пусть отработает и может быть что-то в голове он усвоит насчет этого нет, ты начинаешь, продолжаешь дальше страдать хуйней. Ты сейчас э, извиняться будешь или что ты вот, ну, наперед скажи мне. Ну, я думаю, изменения мои те смыслы. Ну, естественно, от, от них не будет смысла, если от них не было смысла в первый раз. Почему не было? Ну, а что, есть смысл? Если бы был бы смысл, мы бы сейчас с тобой об этом не говорили. То есть, конкретно сейчас бы было подата на то, что я делал на сборке, да? Не из-за того, что я подлетел к тебе и указал на что-нибудь Нет, не из-за этого. И я бы, кстати, я, кстати, уверен, вот если бы ты, наверное, голос бы, блядь, не узнал, когда я на тебя начал уже орать, просто потому что ты заебал да просто, ты, ты бы не успокоился ну, ты. бы и начал дальше бы и хуйней ты. страдать на зло. Потому что я один раз сказал, ты, видимо, не расслышал. Нет. Второй раз я сказал, ты уже понял. А, нет, но бы я не стал, я просто. Блядь. Подождал, когда вы уйдете, и дальше продолжим. Но ты нарушил правила помехи разборкам. Уже. В смысле, нарушать бы ты не стал? Что это за бред? Вот ну, ну, сейчас ты стал, чтобы как бы назвало стал делать. Я в этом смысле. Просто... Ну а ты прилетел без определенной цели, Потому ты молча что? начал страдать хуйней. Как это еще называется? Ты что, прилетел попросить уйти чуть подальше от этого места? Ваша пора будет подать на меня ЖБ или нет? снять. Ну все и супер, хорошо. Ну, то можно хотя бы последнюю неделю туда работать уже? с глобальным ивентом закончить ну закончишь на операторе еще, ты сможешь закончить? оператор не ивентер Там ну ждет, будешь -то заниматься -то тогда ивентером. ивентом на операторе и также разбирать жалобы можно как-то по-другому ну, а что по-другому? Ну, бля, ты страдаешь раз. хуйней на сервере в, в данный момент, я тебе описал ситуацию, Это где ты страдаешь хуйней вообще. где ты нарушил правила первый раз я понял, окей, хорошо а, ты взял жб на себя потому что плизер пинал хуй, окей, сейчас ты Строишь ивент, вместо того, чтобы строить ивент, ты прилетел, начал привлекать к себе внимание Включать э, этот, э, гравити, этот, гравиган, который издает э, звуки Отвлекаешь, нихуя из-за тебя не слышно Тебе уже нормально говоришь, чтобы ты понял, просто уди отсюда Ты не понимаешь, тебя уже начинаешь хуями крыть, типа свали отсюда Ты вроде бы понял и после этого ты только решил уже нормально, адекватно себя вести. То есть, пока я войс не включил, ты вообще, ну, не понимал, что нужно уйти, и все. Ты вспомни, я тебе в чат писал даже, ну, почекай. Я писал, вот, блядь, съеби отсюда. Потом, уйди нахуй, не мешай. Тебе все равно было, вообще все равно. Ты стоял все это время, просто мозолил глаза. То есть, мешал разборкам чат иногда не отображается а поэтому не ведет у меня говорилка работает этого достаточно чтобы понять что я говорю договор или как-то по-другому что проблема также оббудкой такого больше не повторится. ну ты будешь работать на операторе и доделывать свой вент я слово держать умею я заметил так что все Подходит к концу проверка администрации, добавить мне уже касаемо этой ситуации нечего, могу сказать лишь одно, можете зайти на мой стрим по ссылке в описании, а также подписаться на мою телегу, все это находится внизу, в описании ролика, писать в чат могут только те, кто подписан на канал, а также играл я на своем серваке Бебраград. IP, группа, будет все это в описании. В своих подобных роликах я показываю, как не нужно себя вести, если вы хотите стать администратором на моем или же на каком-то другом серваке. Но если вам понравился сервер с этого ролика, то вы можете подать заявку на то, чтобы стать администратором и попробовать продвинуться по, так скажем, карьерной лестнице нашего сервера.